Я прошу представителя средств массовой информации распространить это объявление в публичной сфере. Собственно, это объявление не столько объявление, сколько публичное приглашение одного политика известного, который обвинил Каибы в том, что ими можно манипулировать. 26 апреля этого года в городском поселении Тучкова, это Московская область, состоялись выборы главы. Эти выборы проиграл. Алкснес Виктор Имонтович. Городское поселение Тучкова небольшое, там порядка 10 тысяч избирателей. 100% все участки были обродной Каибами. Ручной пересчет показал абсолютное совпадение результатов голосования. Так вот, Виктор Имонтович заявил, что он со своими специалистами знает, как изменить показания на Каиба. Мы приглашаем Виктора Имонтовича со своими специалистами, мы приглашаем руководителей ФЦИ предоставить КАИП один, другой, машиночитаемую флешку, заготовить бюллетени. Пускай покажут, как там можно изменить... Причем КАИП привезти, тот, который использовался Тучковь. на выборах в Тучкове, с тем самым серийным номером. Там четыре участка было, 8 Каибов привезем. Пожалуйста, приходите, Виктор Приглашаются, естественно, средства массовой информации, приглашаются хакеры, в масках могут прийти, специалисты IT, эксперты с любым своим оборудованием. При этом предупреждаю, что выведенный из строя КАИП означает просто ручной пересчет, проведение ручного голосования. То есть, вывести из строя КАИП, в принципе, можно, например, в случае ядерного удара он все-таки не рассчитан на такие сильные электромагнитные поля, он на сильные рассчитан, но не на такие. Вот. Поэтому выведение из строя Каиба не означает его сказать, дискредитацию. А вот если кто-нибудь, поп пусть попытаются исказить результат, который считается на Каибе. Книжку вот. Нет, книжек жалко. Вот. Спасибо, в ближайшее время это будет Уточните. Михаил Анатольевич уже неделю готовит Попов Владимир Ильич, да, Разрешите пожалуйста. я уточню По последнему вопросу повестка дня, Уважаемые члены комиссии У нас просто вы обратили внимание У нас было два проекта постановления Естественно на выходе как вы понимаете Мы объединяем их. Объединяем да, да. Объединяйте да. В один. Спасибо коллеги До встречи 20 числа